Ну что, и снова всем здравствуйте, ребятушки. Сейчас мы будем с вами делать челлендж, как обычный челлендж. Ну, в общем, что в руки попадет, на том и челлендж залетит. Так, маленькую карточку возьмем. Санок, Санок, Санек, Санечек. Дорогой, я надеюсь, что нам повезет, читаков не будет. Никто нас тут не накажет особо сильно. И мы сможем с тобой добиться... Главная поставленная цели Нашего результата Вот Но если ты до сих пор еще не подписался на канал Обязательно подписывайся на канал Ставь лайк И жми на колокольчик, чтобы не пропускать Видосы Фух, так, ну что Пальчики размяли Водички попили Бу -бу -бу -бу -бу -бу -бу -бу Что же попадется В руки дяди Вани Интересно самому честно. Вот, висю, такой, и думаю, что же попадет со мной в руки в этой карточке. Чего встали тут, говорят, на тебя, на тебе, на тебе, и, и тебе на, и тебе на, и тебе, и тебе вот, и тебе на, и птички твои, на. И кому еще, блядь, ты кто такой, тебе еще не дали, вот, и вот там не дали, блин, не заскочил, а, он упал. Догоняй, догоняй догоняй я говорю догоняй падлу, догоночку дай тебе На тебе еще не давал. Так ладно и вот этой вот вот тоже не давал. Угу, так кому еще мы тут не дали? Вот тебе по-моему мы еще не давали и тебе вот тоже по-моему и птички твои. На тебе тоже вот так вот. Да где ты? Огрызается. Ээээ куда полетим? Полетим мы с тобой наверняка в мое любимое место. Это было раньше Лакави, но сейчас мы полетим сюда. Полетим вот в эту точку. Продадим там боту почку. И подгонит он нам что-нибудь такое хорошее. Надеюсь, какой-нибудь хороший ствол. Давайте. Что-нибудь будет первое попавшееся, но не из топ оружия. Не эмка, не что там еще. берил я надеюсь. Вот калаш можно на калаше, конечно. Но на калаше это тоже не сильно прям тяжко. На пистолетах, ребят, будем пробовать учиться методом втыка, впыка. Потому что пистолеты для меня самые-самые, наверное, тяжелые. Челлендж. Перец коварды. Так, Че, нету никого. Это хорошо. Мы берем... Приземляемся. Лутаемся. И тихо, спокойненько себе. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. И двигаемся. Он, нормуль. Это мне нравится. Все. Челлендж на Томсоне, ребятки. Это будет челлендж на мазафака Томсоне. Нам надо побольше 45 пяток. Прям вот просто много. Прям вот куйма. Сорок пяток. И много медикаментов. Очень много медикаментов. Все самое необходимое это... Медикаменты и... 45. Фух, ну я даже немножко даже рад. Немножко даже рад. Вот, что? Именно, именно Томпсон. Потому что... неплохой подгончик так сказать для челленджа нашего пух ты пух ты ну 45 пяточек вот 40 пяточек нам подсыпай побольше игрулька не будь жадены дай возможность сделать то зачем мы сюда пришли Я предлагаю взять ВСС-очку В качестве чисто Чисто такого наблюдения Типа Типа наш бинокль будет Мы будем чекать В какой местности кто там Пухкается Пихкается между собой Так Хотя на ВСС-ке взять топчик Тоже будет Интересной забавой Наша задача тихонечко, не спеша лутаться. Отбиваться от нашествия зомбоботов. ботов Так, это я проверяю. Я проверяю таким образом. Не переживай, друг мой. Сейчас мы с тобой что-нибудь -то сделаем тут веселое. Все, что нам нужно. Много аптечек, много энергетиков. И... Уйма 45 Которых игра нам Не пересунула как бы. Вот Ну а ты тем временем не забудь прожать на лайк И оформить подписочку Чтобы Порадовать меня И своих Знакомых, друзей, как бы, которые тоже любят поиграть в пап. Обязательно им зачекай этот видос. Челлендж на Томсоне. А также перейди по описанию ниже. И там есть еще челлендж на дробовики, ребят. Вы, в общем, зашли и попали именно туда, куда вы хотели попасть. В общем, это я вам сто процентов говорю. Так что... Блюди просто. Блюди и смотри дальше мы тут возьмем с тобой энергетиков, как я уже говорил, нам надо много. главное смотреть по сторонам и все. смотреть по сторонам, чтобы в жопочку никто к нам не зашел. так, что-то мы взяли. короче патронов мало, Мне это не нравится пока еще. очень много нам надо Просто вот прям Аптечек так много не надо, как надо 45 Так, бронечка Хорош Хорош Ой, ты куда, друг мой? Зарадовался, так что аж упал О, это заберем Ну, хорош, вообще отлично. Уже глазки радуются немножко больше. Так, ну, Ботиночки это ботиночки. Это все ништяк. О, это уже хорошо. Вообще удачный подгон от бота тут нам. Первую зону, ребятушки, не бойтесь. Кто ее побаивается до сих пор там и, и, и полагает, что надо из нее сразу бежать. Вот зона, зона, беги, беги, скорее, беги, из зоны, спасайся, она сейчас убьет. Нет, такого не будет. Это всего лишь первая зонка. У нас тут всего хватает. Чтобы пережить и не умереть, так сказать, все повыкидывать говнишку говнишечка, 460 все равно мало мне патронов, я хочу прям вот много прям, чтоб я бежал они с рюкзака сыпались. Шевай сова вами, медведь, дичь! Ладно, вот теперь можно по чуть выдвигаться. Что нам зона говорит? Зона говорит, поха, двигаться, дрюк мой. В принципе, в принципе, 460-50 по бойме. С моей дурной башкой, Ой. Вот мы забираемся. Спасибо. Это тебе спасибо, игра. Так, главное не забывать, что мы... Блин, тут еще один шлем вообще. Сумасшедший, что ли. Главное не забывать, что нам надо... Двигаться вперед. Потом мы можем замечтаться, замечтаться. Там, глядишь, уже и все. Звездать. склонник такой высокий склончик пора сюда уходить уже еще как бы это мать ее подруга зона начинаю да тут на мозги красненько чуть-чуть колупать так, главное через мостик пройтись, потому что по воде не люблю Аптечек бустиков хватает, так что можно не переживать. Вон она уже родная, дорогая наша зонушка. Полминуты и она попрет, поэтому надо бежать, бежать, бежать, бежать. Не убьет, но пока лечит. Сделает нам неприятно еще. Не хочется мучиться. Еще красная эта. Писюшка тут. Так, 10 секунд, мы отлично из зоны выходим и обгоняем ее еще даже. Так, ну че, дружок. Если ты еще не поставил лайк и не подписался на канал, то ты какашка, запомни это. Ты должен сделать две главные вещи, ставить лайк и подписаться. Все просто. Если это ты делаешь с телефона, это проще простого. С компьютера, я думаю, еще проще. Всего-то ничего. Твой лайк, подписка. И мы с тобой в друзьях. Так, так, так, так, так. Тихонечко тут у нас как-то, тихонечко. Игра нам говорит, Ванюш, ты беги. Чисто беги. Потому что я приближаюсь. За тобой иду как бы. Матушка зона наша. там Бывает злой. Показать что там перчик сидит. Так ну тут присядем сейчас. Тихонечко. energy попьем. Попьем. его выкинем и пойдем дальше практически все у нас уже есть самое необходимое то есть патроны есть давай мы еще возьмем короче наверное, вот так вот сделаем что -то. как все скиловики как бы чисто такие на агрессиве о. Пердухает пацан Прям аж <плёк> <плёк> Слышал я как Разбалтывал там Прям аж... <плёк> Так, так, так, так, так, так, так. Ну что. Каковы у нас шансы на то, что это все-таки тот самый наш с тобой топ? Тот самый наш с тобой правильный челлендж? Где шансы на то, что мы с тобой затащим эту катку? Есть ли они у нас вообще, эти шансы? Есть ли, а? Как ты думаешь? Нам еще идти в зону. Еще идти. В зоночку? Ну, я так знаю, здесь есть садист один. Садист такой, пердист. Который так и хочет подосрать нам съемку этого видео. Знаете, как бывает в съемках фильмов? Блин, чуть ли не всрался. Думал, крендель. Думал Крендель уже именно тот самый зажимающий. Короче, как в съемках фильма, знаете, есть всегда Василий, который где-нибудь на заднем кадре. Все маленько да подосрет. Будем надеяться, что это не в этой съемке фильма, да? то у нас все с тобой на мази, что мы идем по правильной дорожке. Проложенной игрой. Но не забываем, что там где-то Вася был. Василий. Теркин. Нищадящий, зажимающий просто. Убивающий все на своем пути, я так понял настроен агрессивно Фу. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. так толкает нас играть через Парадайс. это очень нехорошая история делать это я не люблю Этого делать вообще не любят Парадайз эти Пушить Тут еще эта зоночка что пей. каждом шагу крысочка. Ну все, в общем, стабильно. Все идет по плану. В принципе, мы сможем. Что нам надо? Нам надо-то всего лишь навсего. Пройтись немножечко вперед. Встретить своего собрата. Предложить ему мир. Сказать, слушать нас. зачем оно тебе надо? Зачем ты хочешь выигрывать эту катку ты думаешь она того стоит? он подумает, задул и почешет, и скажет, да Ванючек, ты прав, братан ты, братан, как никто прав бустаемся, бежим зоночка жмойка, жмойкает, жмойкает уже нас я думаю призаметил уже призаметил Думаю, сейчас я тебя дядя Ваня сейчас я тебя сейчас я тебе покажу кто здесь дядя кто здесь мальчик иди я тебе накажу Так, ну уже пора бы смотреть в оба. Шесть челиков осталось. Шесть человечков. Так, ну я надеюсь, что челлендж... Челлендж мы выполним. Однозначно с тобой, брат. деле все просто. Главное терпение и труд. Терпение и труд. Все перетруд Так. Оп. Потенциальный наш клиент. где-то там он был. Ну да ладно. Таких, как он насчет тут четверо. Поэтому будем ждать. Нам бы выше перебраться. Либо выше, либо тут. В ожидании чуда быть просто надо нам. Ах, кажется, пацанчики. Так, один ушел. Один ушел. Ну, а ты тем временем не забывай, не забывай нажать на лайкосик и подписаться, друг мой. Это челлендж на Томпсон. Также обязательно чек не просто-напросто. Челлендж на дробовики. Не упусти такую возможность. И даже больше я тебе скажу, друг мой. В описании будет ссылочка на Google. Почту. Где ты также можешь записать свой челлендж. На любом из стволов. Скинуть по почте мне. А я пришлю его тебе. На свой канал. Сейчас пацанчики там пахкаются. Котлетная ситуация сейчас, честно говоря. Но мы ждем. Духом падать на нельзя. Сейчас есть там люди. И там. С кем идет писюн? Вот тот, который зажимал, помнишь, минут пять назад буквально жмакал он, и он идет уже к нам, песенчик. Там, за... Там уже, ждут нас просто. Вон они, Фильдюха. Фильдюха. здесь вот пацан мы этого не ждали и пец, как мы этого не ждали с тобой Там, пацанчик. Все идет своим путем, все идет своим путем. И вот он, это топ-1 челлендж на том занимать его. Мы сделали все правильно с тобой, друг. Мы сделали все верно. Мы сделали то, что должны были сделать, для того, чтобы Получить этот топчик. Ну а с вами был дядя Ваня. Обязательно прожми свой лайк. Успокойся. И подпишись на канал. И если ты в дальнейшем желаешь еще увидеть челленджи. Обязательно в комментарии под этим видео пиши. на Что бы ты хотел увидеть челлендж. Друг мой. Друг мой. А эмоций просто нет предела, ребят. На самом деле, это все easy, Это так легко для меня просто делать. Просто, знаете, ну, как бы, легко дня. Школьники так в школе могут легко сделать. Нагибать, стрелять, гулять и прочее, прочее. Да ладно, шучу. Напряжно было, на самом деле. Очко пригорало, блин. Думал, когда же я этот видос запилился. Да? Со второй попытки, жена свидетель. Со второй попыточки. Фух. Да, ты не забывай подписываться, не забывай подписываться на канал и ставить лайки.